Привет, кулинары! Я вернулся. Я сейчас начал таксовать. Время сложное, ничего страшного. Я думаю, скоро все наладится. Но! Я сейчас вырабатываю график и пытаюсь выделить, найти время оптимально, ну оптимизирую график. И чтобы найти время для творчества, то есть для продолжения ведения моего канала. И сегодня я вам хочу рассказать, как можно приготовить плов, максимально приближенный к настоящему, дома. Конечно же, самый настоящий плов можно приготовить, тот, который мы любим, тот, который мы привыкли кушать, можно приготовить только на казане, при высоком нагреве посуды казана непосредственно. На плите дома, на электрической или на газовой сделать это ну, ну, нереально нереально добиться такого эффекта но это можно сделать с помощью мультиварки, но опять же повторюсь, не будет идеальный максимально, но будет очень близкий в общем, что делаем мы будем готовить, использовать мультиварку но использовать, готовить мультиварки и будем использовать несколько ее режимов, для начала приготовим мясо нарезаем курдюк Наливаем подсолнечное масло в мультиварку, разогреваем хорошо и обжариваем курдюк. Обжариваем до тех пор, вытапливаем из него жир, жир. как украинские шкварки. Да, вот когда сало готовится, шкварки готовятся, вот такие сухие-сухие, вот до этого состояния. Дальше. Вытягиваем шкварки, бросаем мясо. В моем случае, я, конечно, мясо использовал в этот раз много, даже чуть-чуть лишнее получилось, скажу честно. Я взял 400 грамм бараньего гуляша и почти полкилограмма бараньих ребрышек у меня получилось. Все это обжариваем в мультиварке, хорошо стараемся обжарить. Но я в этот раз допустил небольшую ошибку перед этим я плов готовил у меня кстати есть на канале очень старое видео приготовления плова оно не совсем качественная конечно получилось но тем не менее там я обжаривал мясо а потом добавлял лук сейчас я добавляю лук где-то минут через 20 после того а может даже 10 после того как я бросил мясо лук очень важно, нарезаем мелко, потому что лук это будет основа зирвака, который мы будем готовить чуть позже. Если вы нарежете лук крупно, то даже в мультиварке он может остаться кусочки. А наша задача, чтобы лук растворился, чтобы он превратился в такой бульон приятный мясной. Конечно же, на казане этот эффект решаем. То есть, и даже если вы нарежете лук крупно, там он в любом случае растопится, потому что реально высокая температура. А дома, к сожалению, так не получится. После того, как лук уже вот почти начал растворяться, чуть-чуть вот осталось, чуть-чуть, можно бросать морковку. Бросайте морковь, нарезанную соломкой мелко не режьте на терке не трите именно ножом достаточно крупно чтобы получился плов красивым затем ждем еще минут 20 морковка так, запарилась чуть-чуть подрумянилась может быть в вашем случае в моем не получен не подрумянилась надо чуть чуть дольше ждать и начинаем готовить зирвак переходим в режим тушения добавляем зиру соли можно поперчить ставим чайник делаем кипяток и наливаем э, в зирвак кипяток учтите рис рис будет в зерваке до полной готовности плова поэтому этот фактор очень важно учесть и кипяток добавлять из этого расчета лучше не долейте чуть-чуть а в конце чтобы рис если рис у вас будет недоготовленный вы по чуть-чуть можете добавлять водички и регулировать его готовность уже полную. пока мы все это готовили пока мы жарили мясо пока мы тушили зирвак в этот момент рис должен промываться. В плове, наверное, это, можно сказать, самый важный фактор оценки плова. Он должен быть рассыпчатый. Как добиться этого эффекта? Максимально. Рис нужно промывать. Промывать, как я говорю, в трех водах. В каждой воде он должен постоять, ну, хотя бы полчаса. Вы увидите, первая вода у вас будет как молоко, Вторая вода уже посветлее, третья вода еще светлее, а потом, если вы еще и четвертой захотите, просто промыть. И вы увидите, что вода будет чистая, как слеза. Все, зервак готов. Готовили мы его почти час. И теперь добавляем рис. Берем несколько головок чеснока. Выкладывайте его попкой кверху, потому что, когда вы будете переворачивать плов на блюдо, вся эта красота, которая варилась в зирваке, тушилась, жарилась, она окажется сверху. И подача будет очень красивой. Переходим в режим плов. В моей мультиварке он автоматический. И забываем. Теперь давайте его перевернем. Вы посмотрите, какой красавец получился. Согласны? Рассыпчатый, прекрасный плов. Если бы вы знали, какой он вкусный. Ай-ай-ай, ребят, в мультиварке можно максимально приближенно к настоящему приготовить классный плов. Подписывайтесь на канал, будем делать вкусные ролики.